Доброго времени суток, уважаемые телезрители, зрители канала. С вами Бондаренко Михаил, mirbio.com.ua, мир удобрений. Данное видео хотел бы посвятить вредителям калифорнийского червя, но ну не только калифорнийского, дендробенны и всех остальных старателей, там и всех червей, которые есть. Ребят, ну что я вам хочу сказать? Я вам хочу сказать есть проблема, и очень большая проблема очень-очень большая проблема такая вот как бы можно разделить на типы, подтипы ну, оно все в общем, я вам скажу, если честно вот по своему горькому опыту который я прошел на себе на данный момент если есть у нас бурт, и там завелся один из вредителей червя, ну, это, я вам скажу так потери от 40% до 95% в зависимости от вредителя. То есть как бы под категорию классификацию я разбивать не буду, но э, коротко, четко вам скажу. А меры борьбы это я буду снимать отдельное видео потом на этот весь момент, на тот момент вернее. И потом как бы дам вам все видео, которое будет сказано, показано. Итак, э, значит, основные вредители у нас э, это идут, ну, естественно, мыши. По мышам мы в принципе знаем все Абсолютно мыши очень хорошо поедают червя, даже вплоть до того, что поедают малька Крысы тоже очень хорошо поедают червя, очень сильно крысы поедают Потом идут кроты, но кроты, я вам скажу, они присутствуют только там, где есть очень большие бурты с очень большим объемом червя, они его чувствуют хорошо и плюс там где чернозем там где песок вот у меня есть пару буртов на песку я вам скажу ребята там крота нету но но вы даже не можете себе представить какой есть еще вредитель очень вредный я вам скажу он даже будет похлеще чем крыса и мыша это уже доказано это ежик самое смешное да что ежик почему ежик оказывается я набрал в интернете Жизнь ежей Оказываются не вредители В каком плане вредители Они едят виноград Который очень низко висит На шпалере к земле Раз, второе они Едят ночью пчел возле уликов Как бы Белок любят Пчелы плюс сладкое еще И плюс они Очень хорошо едят Червей Почему? Как бы Совсем недавно, вот неделю назад, вышел на свои бурты ночью посмотреть. Бурт у меня 3 метра шириной, 15 длиной. Увидел я следующее. Значит, на этом бурте, ну, сидело около 35-45 ежей. То есть, весь бурт был в ежах. Я, все, меня просто, просто добило эти ежи, просто. Я вам говорю, серьезно, что ежиков, ну, это факт. Это просто факт. Надо было взять камеру снять, ну что-то я так как-то был сон и начал их гонять там Поколол все-все руки, пока собрал их в бочку Ну, в итоге я вам скажу, ребята, что их надо, если травить, то травить только через специальный яд Через молоко, ну, опять же, такие... поклонники Гринпика меня сидят за это, если узнают, что я что-то сделал Ну, червячок мне дороже Но есть еще страшнее вредитель, ребята, еще страшнее, намного, чем еж, крот, крыса, мыша Это муха я, ребята, честно, занимаюсь пятый год вермиводством. Столкнулся с той ситуацией, что э, в том году, в 2014, столкнулся с ситуацией, как бы... Есть нюансы, о которых я молчу, но я вам скажу так, что эта информация на того стоит. Э, но этой информация по вредителям я поделюсь. Значит... Муха отлаживает яйцо в субстракте Потом червячок постепенно это яйцо Поглощает, поглощает И яйцо попадает в благополучную среду Для своего развития, для своего обитания То есть попадает оно прямо, прямо В логово червяка, как говорится Пищевод И там оно начинает размножаться Самое интересное, когда я взял посмотреть захотелось мне червя я взял достал а там получается по червю, по червю получилось смотрю что-то белое у него торчит изо рта думаю, не понял что он хал. когда как посмотрел опарш, начал разрывать полкучи, а на полкучи в опарыше. вот это реально проблема ну а потом начал покупать специальные средства обрызгивать все помещение москитные сетки брать накрывать не делать допуска до мухи до субстракта до червя то есть, как бы такая вот ситуация. Все, кто желает подписаться на мой канал, пожалуйста, подписываемся. Дальнейшее видео будет очень много. Ну, будет более-менее толковое. Конечно, всю информацию полностью я сразу не выдам. Но потихоньку, ребята, будем общаться. Задавайте вопросы. Чем смогу, тем по Не стесняйтесь, спрашивайте. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До свидания.